у нас в гостях, в гостях радио радиолюберетского региона, телесный терапевт Анастасия Пожидаева. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Марина. А, скажите, пожалуйста, что такое телесная терапия для самого обычного, простого человека, который никогда не сталкивался даже с таким понятием? Для начала, наверное, это что-то непонятное. И мне много людей задает этот вопрос. На самом деле это ответвление от э, психотерапии. Самый известный родоначальник собственно, телесно-ориентированной психотерапии это Райх, Вильгельм Райх, ученик Фрейда. Телесная терапия это взаимодействие и уход от э, вербальных историй в психоанализе э, к взаимодействию с телом, с мышечными системами, с тканями, с двигательными функциями, с коррекцией, очень многообразна, многообразна такая сфера. Есть много видов, много ответвлений. Для обычного человека, что это возможность, на самом деле возможность через повседневные практики, внимания и осознанности к телу скорректировать свое состояние, помочь себе. Наверное, так. Как вы пришли к этому? Ведь у вас же абсолютно земное образование. Финансовый менеджмент. И, ну, как бы все очень так серьезно и заземленно. И вдруг раз, и телесная терапия. Я думаю, что это такой достаточно длительный путь. Вот как вы к этому пришли? Mm, да, да, Ну, я на самом деле телесную терапию тоже считаю очень земным, земной историей, но сначала меня помотало, будем говорить, в жизни. Финансами мне не было интересно никогда заниматься, хотя сейчас я вижу пользу этого образования в своем, ну, так скажем, бизнесе привело меня туда буквально судьбой и вселенной, как угодно можно сказать, вытолкнуло, потому что все свои работы, когда я работала в офисе, я считала себя абсолютно бесполезным каким-то винтиком в системе, я не чувствовала удовлетворения, ни радости. И в какой-то момент все сложилось, я рассталась и прекратила отношения, меня у нас продали бизнес, я прекратила, соответственно, работать. И я прям решила, что все, хватит, и я буду искать то, что мне интересно. То, что мне интересно, и где я буду чувствовать а, пользу, какую-то отдачу, смысл вообще. Ну, на самом деле, мне кажется, это самое важное для человека. Чувствовать смысл. Я начала искать. Прям начала искать и пробовать, пробовать все, что предлагает жизнь. И в какой-то момент мне моя подруга близкая, очень сказала, что я хочу пойти попробовать учиться массажу. И у меня был такой отклик яркий. Я такая, я тоже хочу. И я так рада, на самом деле, что я тогда сказала, я тоже. С этого, в общем, все началось. Это была прямая передача от мастера. Это мой первый учитель, Мария Жохова, и я ее очень благодарна. В какой-то момент это переросло уже... Я прям я любила, я и люблю это делать, но тогда это было прям истинное такое... Знаете, когда у вас жизнь, наверное... Ну, обычная какая-то жизнь, которая привычная. И тут появляется что-то, как волна просто, которая приносит вам много радости. И это очень необычно. И в какой-то момент она мне... Маша говорит мне, «Почему ты не берешь за это деньги?» И Я подумала, действительно, почему я не беру за это деньги. И потом так хорошо у меня начало получаться, что я сделала это своим основным делом. Ушла из офисов. Вообще не жалею об этом. Если я когда-нибудь вернусь в офис, то это будет совершенно другое качество уже. Это либо будет что-то свое. Ну, это качество будет абсолютно другое. Вот примерно так, наверное. Скажите, кто ваши клиенты? Кто к вам приходит? Люди очень разные. Больше женщины. Ну, потому что женщины везде активнее у нас. Но, что очень радостно, сейчас, наверное, я работаю в Москве, я живу и принимаю в Москве, сейчас все таки больше уже осознанности, в принципе, у людей, и появляются больше мужчин. И мужчины, и женщины это собственники бизнесов, какие-то владельцы компании, либо те, кто интересуются саморазвитием. Но на самом деле, деятели искусства и, <связывающие> и все остальные абсолютно... Как-то по люди. гендерному признаку люди различаются? Они ставят какие-то различные задачи, разные задачи перед собой, когда приходят к вам? А, ну, на самом деле, задачи не столько зависят от гендера, хотя, конечно, они зависят и от него, потому что... В случае с работы с женщинами, и сейчас я больше ухожу в работу, например, с беременными женщинами, и пойду больше в целительство, такое, женского здоровья. И меня даже не оказали честь, меня пригласили впервые на роды. Вот, я буду делать пеленание после родов. То есть для меня это такое, как инициация и очень большое доверие. И если в этом плане есть, конечно, разделение, то на самом деле сфера реализации как для мужчин, так и для женщин, она важна. Есть этапы, которые проходят и мужчины, и женщины. Это могут быть потери близких, либо просто перемены или переезды, новый уровень в карьере, когда нужно расширение, когда нужно пережить что-то, прям пережить, прожить и отпустить. Вот это можно сделать через тело, не только через телесную терапию, через многие практики, но в том числе и я в этом помогаю. Психологи отправляют ко мне тоже поддержать, поддержать свою терапию через тело. Поэтому ну, резко каких-то прям... Гендерных различий я бы не ставила. Мне кажется, в жизни нам основной вопрос, на самом деле глубинный, который скроется за многими запросами, это как раз вот найти смысл и радость жизни или вспомнить прям, вспомнить себя. Потому что в глубине на самом деле у нас все это есть. Внутри мы знаем, зачем мы здесь. Очень важно вам... это вспомнить. Анастасия, к вам когда-нибудь приводят родители детей? Или... Да. А детей зачем приводят? Не часто. А, гармонизировать а, не, это не часто происходит, но это либо, когда уже семейная работа есть, когда родители знают меня как специалиста, как человека, и это гармонизация какой-то семейной системы. Наверное, так. Угу. Чем вы пользуетесь на ваших сеансах? Просто вот хочется понять, как можно больше. Чем вы пользуетесь? Какими-то, не знаю, масла? Там, что это должно быть? там Поющие чаши? Какие-то вспомогательные элементы? Какие? Ну, самый основной инструмент – это я. Я как проводник Состояние, я работаю своим состоянием, своим полем руками, голосом, учу людей дышать. Очень это на самом деле очень большая, большое. к сожалению, проблема у людей. Люди часто не дышат. И сейчас это очень актуально. В стрессе человек начинает в суете, плохо, плохо дышать, зажимать дыхание. Я прям. Учу людей дышать. И многие люди не могут, или не считают, что они, они так привыкли жить в нерасслабленном состоянии, что они чувствуют уже это привычным. И очень удивляются, когда им удается прям выдохнуть, некоторые прям отключаются. А можно как-то чуть-чуть поподробнее об этом? Как понять, учу людей дышать? Прям дышу с ними. Они как-то неправильно Им. дышали. Нет, ну это не то, что правильно неправильно, некоторые просто не дышат и не замечают это. То есть у них просто поверхностное дыхание, они по большому счету там не делают. У глубокого некоторых вдоха. это не всегда поверхностное дыхание. Некоторые зажимают, замирают. У нас есть инстинкты такие, и замри, беги, самые такие основные у рептильного мозга, и у наших систем, которые самые старые в нашей системе рептильный мозг и вот эта ситуация замри она отражается как раз в теле когда мы зажимаемся и не дышим то есть это прикинуться когда нас что-то пугает резко нам что-то не нравится ну бить в нынешнем мире не всегда удается, слава богу, наверное, но ситуация за она такая, вот спастись, прикинуться, прикинуться доходом. Но это из живой, из живой природы. И поэтому уходит дыхание. И прям раз, и раздыхивать надо человека. То есть человек не замечает, что он, например, делает вдох и не выдыхает. Или он не делает очень долго вдох по-разному бывает или у него очень поверхностное дыхание здесь нет такого одного ответа а как правильно это должно там занимать там 2 секунды вдох 2 правильно... секунды выдох. нет ну разные способы но правильный для каждого человека свое главное чтобы человеку было комфортно и спокойно угу. относительно подобных практик а можно пару каких-то советов которые вот люди бы просто могли бы послушать по радио, да, и понять, что, ну, просто попрактиковать, скажем так, прям буквально пару. Ну, самое простое, что э, можно сделать, это чтобы почувствовать вообще себя, очень важно, на самом деле, вернуться в тело, возвращаться все время, напоминать себе, что мы в теле вообще живем, и телом. Э, можно положить руку на сон, ну, вот прям, на сердечный центр и на живот. И послушать свое дыхание. Можно 2-2, вот, как Марин вы говорили: на два счета вдох, на 2 выдох, Можно на 3. Это очень успокаивает. Это выравнивает длину вдоха и выдоха. И это э, очень успокаивает состояние. Мы можем это поделать. Вместе с вами. Mm -hmm. да. да. Что надо сделать? Можно закрыть глаза, mm -hmm. на самом деле, чтобы не отвлекаться и почувствовать прям на вдох. Э, Счет у каждого свой. Там. Как я должна понять, что это правильно? Вот вопрос обывателя: да. Как, как должно быть, чтобы я понял, что Сын, мне хорошо? Все. Ну, Может, к этому идем? Это ощущение. А, ну это, кстати, вот в этом вопросе кроется понять, это ум. А вот почувствовать, и наше тело всегда знает, нам хорошо, нам холодно или нам тепло. Вот, не соглашусь. Не всегда соглашусь. До того, чтобы этот человек понял, должно что-то. Должен уже быть какой-то путь, потому что в.. Во время нашего стресса, который нами просто овладел сейчас, и постоянного бега, очень сложно понять, где я. Поэтому как бы, как правильно? Какие у меня должны быть ощущения? У меня там должно быть, например, тепло в районе солнечного сплетения. Или не знаю, что это должно быть. Вот как это можно было бы определить? Значит, Я правильно кладу руки. Я так правильно понимаю? Спина, наверное, должна быть прямая? Да, да это чтобы почувствовать себя в комфортной позе, в любой. Это для, только для того, чтобы мы прям чувствовали свое тело, как мы дышим. И почувствовать, как я дышу. Делать вдох и выдох. И несколько минут так подышать несколько это, ну, 5, мне кажется, это недостаточно. Минут 10, наверное. Ну, начать хорошо бы с чего-нибудь. И ну, здесь очень хорошо, кстати, соглашусь, что должен быть какой-то путь, и это опыт. У тела должен появиться опыт, чувствования, потому что мы в основном живем а, в голове. И вот это вот, а как я пойму, что.. Из этого хорошо бы переходить больше. А как, что я чувствую? А как же выйти из головы? Что? Хорошо. Ну, Тогда... задавать себе вопрос. Как я? У меня как... отвечает голова. Естественно, она же столько лет отвечала за это. Конечно, и просто это новый опыт. Мы берем новую какую-то привычку себе. Если мы хотим развить телесную осознанность, то это на самом деле простые, они очень звучат просто э, практики. Это не какое-то там что-то необычное. Это задавать себе вопрос, как я и чувствовать в теле. Я чувствую расслабление или где-то у меня напряжение. Это именно про это. Нет, относительно дыхания я согласна, потому что дыхание, ну, ходит или у меня, ходит или у меня плечи. Как я вообще дышу? Я дышу ли я? Вот просто когда я в какой-то момент чуть-чуть ос ос останавливать себя в этом беге, так скажем, жизни и задавать себе вопрос, как я сейчас, что я чувствую, чувствую ли я ноги опору, чувствую свою, потому что если человек чем больше он живет в голове вот эту вот, туда направленность такая, тем больше мы вылетаем из тела. Это не играет нам на пользу. Хорошо понимать все и чувствовать. Всегда хорошо жить в балансе. Да, жить в балансе-то оно хорошо очень. Только как этого достичь? Это, это не просто как-то это жить в балансе. Да. Какие практики вы относительно к себе относительно себя какие практики применяете? Медитация, э -э, достояние. На самом деле много чего. Э -э, я очень люблю баню. Иногда провожу ее, провожу групповые женские бани, индивидуальные парения. Поэтому и сама я очень люблю и ценю баню. М -м и по состоянию или там по сезону, бег, плавание, бег совмещаю с прогулкой с собакой иногда. Дыхательные, Дыхательные практики, звучание, танцевальные, танцевальные двигательные истории я очень люблю. Говоря обо всем об этом, как-то хочется резюмировать. Вот ваше определение человеческому телу. Неожиданный вопрос. Я думаю, что человеческое тело, я верю в это, что это очень точный инструмент, наверное, самый красивый, который при хорошей настройке поможет раскрыть нам краски жизни. Прожить жизнь не более ярко здорово. Когда я готовилась ко встрече с вами, я на просторах интернета нашла интересное высказывание. В телесную терапию идут люди, которые жаждут жить. Это ваша история? Да. Почему? Потому что я считаю, что желать жить, это вообще естественное очень желание для человека. И кстати, к сожалению, ну, к сожалению, бывает, что... Жаждут это... жить. Жаждут просто желание. Конечно. Да, я подчеркиваю. Жажду, да, uh -huh. и это нормально. Нормально, потому что э, есть ситуации, когда есть обратное движение от жизни. И многие ситуации у меня такие в жизни были. В какой-то момент я выбрала жизнь. Я прям выбрала ее. И это решение каждого человека. Есть клиенты, которые... Люди, которые приходили ко мне именно с таким запросом. Когда они теряли смыслы И потом обретали их заново. Вот они теряют смысл в жизни. Люди. У меня вопрос, почему они идут к телесному терапевту, а не просто к психологу. Я... К психоаналитику. Я думаю, что... И не думаю, я знаю, что если осталось еще, ну вот, не совсем отчаяние, то человек начинает искать любые пути, и эти люди... Я не единственная, кому они ходили. Mm. Mm -hmm. Либо так случалось, что возможно, я становилась для них первым каким-то таким, не знаю, первой рукой, первым человеком, кто им подал руку, или... Условно сказал доброе слово, помог им встать на путь, как раз развернуться к себе и к жизни. Я совершенно не считаю, что я должна быть единственным специалистом, и я всегда рекомендую вообще использовать всю палитру. Угу. И вот, наверное, такой вытекающий отсюда вопрос. Ваши вот эти телесные сессии, они способны как-то способствует пересмотру личных ценностей самого человека, смыслов, целей жизни в целом. Если, э, если у человека стоит такая задача, если он готов действительно что-то поменять, то да. Но тут я хочу сказать, что я за человека, ну мне кажется, любой помогающий специалист не имеет права и не может этого сказать, что я за человека захочу или сделаю что-то. Здесь человек берет то, что он сейчас готов взять, тот объем знаний, информации какого-то телесного опыта. Но это возможно. Угу. Это возможно. Это радует, конечно. На самом деле все возможно. А, все возможно. Да? Все возможно, главное, захотеть. Возможно, что, во что ты веришь? Или вот что возможно? Да, я соглашусь с этой фразой, что все, во что мы очень сильно верим, то и работает. Тогда хочется очень сейчас такое вот задать вопрос. Возможно, неожиданно. А есть ли у человека, по вашему мнению, выбор или все предопределено? Ну, просто мы уже как бы чуть-чуть склонились уже к этой теме, такой философской. С одной стороны, я бы сказала, что да, мы делаем множество выборов, и да, и нет. Я просто вижу и то, и то в подтверждении, в жизни, в своей. У нас как будто есть множество-множество вариантов, где мы можем выбрать. Но когда по прошествии этих выборов иногда чувствуется, что ну, никакого выбора-то и не было, и что путь был именно такой. Ну вот у меня такое чувство. То есть я правильно резюмирую, у человека есть выбор, но все равно он придет к нужному Туда, результату, куда, куда, ему куда ему нужно, ему нужно идти. Куда его ведут, я бы так сказала. Да. Uh -huh. То есть тот урок, который ему будет нужен, он все равно извлечет. Uh, не совсем. Не совсем. Не совсем, нет. Uh, он все равно ему предложит тот путь, который ему нужно, необходимо пройти, но уже от человека и затраченных усилий зависит. Придет он его или нет, и как он его придет, я бы так сказала. Не будем уходить, я думаю. Не будем. Да, не будем не уходить будем. глубже, потому что как бы тема интересная, но тем не менее, сейчас совсем идем. Вот. Я, конечно же, очень сильно верю в то, что занятие человека неотделимо от самого человека. Вот теперь хотелось бы уже непосредственно поговорить про вас, про. Просто про вас, скажем так, потому что в формате передачи мне вообще интересны люди, чем они занимаются и что это за люди, потому что они же занимаются, но они же еще сами по себе интересны, поэтому вот меня всегда этот, эта сторона очень интересует. Как раз о музыке, наверное, которая внутри вас, всегда меня больше всего интересует вопрос музыки. Какую музыку вы слушаете? Просто это очень важный вопрос, всегда. В последнее время практически исключила все, кроме... Ну, не то, что исключила, так сложилось, что мне очень импонирует джаз. Я его всегда любила, но сейчас прям прихожу к нему все больше, чаще и чаще. И если я что-либо слушаю, то это джаз. Я хожу в джазовые клубы, очень люблю даже не какие-то конкретные мероприятия, там, где такое джем session где идет свободный поток, импровизация, это прям я очень люблю. Мне, кстати, один из клиентов про сессию написал, что я показала ему, я вообще поломала его какой-то ритм и запустила новый. И это очень было похоже на джазовую импровизацию. И прям, ну, это на самом деле так. Это, наверное, отражает мое мировосприятие, такую музыку внутри. Здорово, здорово. А чем вы вообще любите заниматься в свободное время? Я вот знаю, вот про музыку вы сказали, да? И я знаю, что вы как-то связаны с театром. Вы играете в театр, правильно я понимаю? Ну, Я, э, не, я не то, чтобы играю, но недавно мне посчастливилось э, выйти на сцену, на малую сцену Махат имени Горького. Ничего себе! Это, это моя, так скажем, лю любовь. Мне нравится очень, я люблю ходить в театр, я прям за заядлым театра, театралкой такой, раньше прям за запоем ходила в театры, вот, но сейчас поменьше, ввиду всем известных событий, вот. Занималась в разных школах театральных, вообще была такая... Ну, не мечта, наверное, желание стать актрисой. Но я не пошла а, ни в какое театральное училище. Почему? А, не знаю, не могу ответить. Финансовый менеджмент, а хотелось быть актрисой. А, финансовый менеджмент я выбрала абсолютно абсолютно не потому, что я его любила, потому что институт был рядом, а я не знала, куда мне пойти. Возможно, я даже не думала, что можно быть такой смелой в том возрасте и пойти в актёрское. Вот. Не могу сказать, что я об этом жалею сейчас. Я очень рада, что у меня все равно появляется такая возможность, потому что у меня прям был запрос выйти на сцену, и, и она, как бы, эта возможность мне далась. Это был единственный раз? Рада. Наверное, такой яркий даб. Так вообще я выступала, но выступала с танцами, снималась когда-то в рекламе, недолго. Ну, то есть тоже какие-то такие проявления, словно театральные. Мне все это нравится. Все это нравится. Вообще, если искусство, то какое? Любое, на самом деле, любое, которое трогает. Если для меня... Да. Для меня а, абсолютно я себя ничем не ограничиваю, много себя разрешаю. Все, что меня трогает, меняет, вдохновляет, восхищает. Танец, живопись, музыка, поэзия, литература, вообще абсолютно все что угодно. Литература. Давайте перейдем сейчас к литературе. Можно узнать вашего любимого автора, наверное, и произведение? Ну было бы интересно сейчас. Наверное, основополагающим таким в последний период жизни я считаю стал Лев Николаевич Толстой и его прекрасное произведение "Война и мир", которое еще проходит в школьной программе. Вы его в школе я тоже читали? В своей гимназической программе прошла мимо его. Мимо. Mm -hmm. Ну, видимо, краткое содержание, я так помню так. Я читала. А когда вы для себя открыли "Война mm -hmm. и мир»? Mm -hmm. В этом году. То есть во взрослом возрасте? Да. Yeah. Прекрасно. «Война и мир». Mm. Ну, в общем-то, «Война и мир», я думаю, должна быть обязательно просчитана во взрослом возрасте, потому что совсем другое осмысление. Не как у ребенка-старшеклассника. Чем оно вам понравилось? Почему Почему такой выбор? Мне стало интересно прочитать его, узнать его вообще. Когда я читала книгу «Две жизни» Конкордиан Таровой, где описывалась юность Льва Николаевича, меня прям очень заинтересовало, и у меня был период, когда я не читала, а тут у меня прям такой порыв был к чтению, я его незамедлительно решила э, реализовать, и почему мне понравилось, и что это? Что она дала? Вот меня Это интересует. масштаб, э, масштаб, глубина, это какая-то необъятность э, души, наверное, как картина, полотно такое, ну, полотно русской жизни, как многие говорят, но это действительно, это глубона, глубина понимания. Это когда и ввысь, и вглубь мы смотрим, глубь себя и в глубоком понимании единения с природой, с жизнью. И у меня столько разных чувств проживания было, пока я читала это произведение, я очень часто плакала, это было так глубоко, и на самом деле вот в качестве искусства, когда мы что-то проживаем или перепроживаем, когда нам позволяет это что-то перевернуть, может быть, в себе прожить, это очень важно и ценно. В этой книге мне больше всего нравятся слова Пьера Безухова. Надо жить, надо любить, надо верить. На самом деле, очень простая цитата. Ну, что в ней такого, да? Но в ней такая глубина, что, наверное, именно эти строчки мне нравятся больше всего из произведения. Я не могу сказать, что Пьер мой любимый персонаж. И вот хотелось бы узнать, а кто ваш любимый персонаж в этом произведении? Такие разные образы. Все эти разные образы. Близки мне каждый по-своему. Одного не выделю. Это то же самое, как выбрать всего одну книгу. Ну, например, кто и чем близок? Мне очень импонирует «Путь Пьера», как преобразов... преображается его герой. Его взгляд и понимание от какой-то бытовой, бытовых потребностей до понимания взаимосвязей. Всего совсем на самом деле. Но мне кажется, каждый герой э, там проходит этот путь, но по-своему. Но тем не менее, выделили бы только одного героя. Хорошо. О прекрасностях жизни. Наверное, еще такой вопрос, Адам. О прекрасностях жизни. Если страна, то какая? Там, где хорошо. Название есть у этой страны? Я думаю, что она может быть... Она не обязательно одна на всю жизнь. На данный момент. Все на данный момент. Ну, сейчас это Россия. А, сейчас Россия. Но я даю шансы и другим странам. Шансы есть у да. других стран. Да. Хорошо. Страна непокоренная вами, но тем не менее куда очень хочется. Mm. У каждого... Я человека. очень люблю... Не стремлюсь ее покорять, но я очень люблю Францию. И хотела бы больше ее исследовать. И Север. Мне очень хочется на север, это Исландия, Ирландия, туда прям куда-то. На наш север очень. мне, Ну, как бы, мне прям, север, он меня прям заряжает очень. Чем? Энергетикой своей. Там же холодно. Прекрасно. Там невероятно красиво. Невероятно красиво. Что-то я задумалась про север тогда еще говоря о желаниях расскажи какой твой идеальный день в твоей голове идеальный день у меня вообще такого понятия нет если честно идеальных дней А, наверное когда мне удастся прожить его с улыбкой и привнести улыбку и какую-то легкость сердца других людей. И нет расписания идеальных дней. Но если, например, брать мой, допустим, я люблю понедельники, потому что очень часто это мой выходной. С тех пор, как я ушла из офиса, я люблю долго гулять с собакой и ходить, например, в кино. В любом случае это всегда какое-то время на природе. Возможно, время порисовать, сходить в тот же джазовый клуб или потанцевать, что-то такое. И очень я люблю, конечно, то время, когда я работаю, когда я творю даже. Для меня это прям творчество. Хорошо иметь, конечно, такую творческую работу. А какие цели относительно работы на ближайшие годы? Ведь они же есть в голове например, написать книгу. Ну, почему-то, общаясь с вами, почему-то такой вопрос у меня сразу же возникает. У вас есть желание написать книгу? Желание есть и давно, я пока не... Она пока зреет. Собираете материал? Пока нет. Внутри, внутри себя все накапливаю. Надо записывать. Хорошо. Это очень важно. Очень-очень хорошо. Очень -очень. хорошо. Так что бизнес-плана пока нету, но он в начальной стадии разработки. Я бы так сказала. Но. Есть идеи и желания. Ну, это самое главное. Разговаривая с вами и чувствуя, какой вы интересный собеседник, возникает такой вопрос. Какие качества в людях вы цените более всего? Честность честно с собой, с людьми, доброту. И очень люблю людей с чувством юмора. Такое, знаете, когда умение легко, это легкость такая, умение переводить какие-то тяжелые ситуации, с юмором, переживать их наверное, такие. Юмор – это важная черта в человеке? Я думаю, да. Хорошо, это радует всегда. Но это как-то на позитив настраивает. Что такое для вас счастье? Счастье – это. Счастье – это я. Не случайно Настя это рифм к слову «счастье». А если серьезно, как можно говорить серьезное счастье? Счастье это на самом деле не такая не постоянное переменное. Состояние это состояние, к которому человек всегда стремится. По-разному в разные возрасте воспринимается. Для меня, наверное, это в каждом моменте оптимальное соотношение и вот как раз баланс и гармония желаемого и желаемого действительно человеком, не навязанного социумом, а действительно желаемого человеком и того, что он делает, чтобы получить глубину. Mm -hmm. Да, вот так иногда живешь и думаешь, что знаешь о жизни все, а потом понимаешь, что это лишь маленькая частичка какой-то огромной галактики, и ты тоже просто ее мельчайшая какая-то часть. Так что, уважаемые радиослушатели, занимайтесь собой, ходите к телесному терапевту, не забывайте никогда о душе и будьте счастливы. У нас в гостях была сегодня Анастасия Пожидаева. Огромное ей спасибо за теплую беседу, за искренность и позитив какой-то. Спасибо. Спасибо большое.